Значит, мы время 6-3 утра, уже помылись, собираемся и выходим. Вот такой вот вид а, с балкона у нас. Это город Лабиту. Городок явно бедный. Все эти трущобы. С утра пошли на стирку. К каждому дому идут трепинки. Камера аж запотела Потому что влажность высокая И температура высокая Камера запотевает сразу вот Мы сейчас в городке Лобиту Решили трекаться по городку посмотреть Вот такая вот заводь Смотри какая чистая вода Чистая? Да, и вот тут прыгает рыба Небольшой ресторанчик на завтрак. Такой вот вид на ресторанчике. Сейчас садим, перекусим и поедем дальше. Облом сказал, что есть будем в отеле. Ну, пойдем в отель, вот тоже тут рядом, через дорогу. Минус ангола в том, что она не туристическая. Здесь сложно найти какие-то места, где, допустим, по дороге поесть. Или по дороге переночевать. и приходится ехать до большого города. А в большом городе искать такие места. Вот, потому что как бы, каких-то высох там, или знаков, что там еда, ресторан, таких нету. И поэтому мы питаемся либо в магазинах, либо как-то Ну Типа сейчас нашли хороший отель, пойдем перекусим. Пробираемся сквозь заросли каких-то деревьев к пляжу. Вышли на футбольное поле, Игорь предложил устроить товарищеский матч между сборной Анголы и сборной России. Я думаю, что но, это будет. Не, не, не, но, но, ангольцы, зная великие таланты российских футболистов, будут играть с одной испугались, ногой. и все разбежались. А, я не, думал, не, будут... нет никого. Будут играть с одной ногой привязанные к телу. Только что был полный пляж футболистов, которых как ветром сдуло. В принципе, если брать мусор, пляж неплохой. Посмотрите, какие неплохие классные, Сделаны из каких-то палок, связанные. Это доской гребет. Вот это вам уровень жизни ангела. Ребята, мы едем, обсуждаем э, автомобиль. Началось с того, что я пошел на обгон, э, мотор не тянет в дастере, То есть нету подрыва, зато экономичный мотор и... Это для путешествий, когда ты приедешь десятки тысяч километров. Это гораздо важнее чем 7-минутный да. подрыв там прям. Поняли. Да, потому что все-таки э, формат путешествия такой, обзорный. Мы поэтому едем, смотрим, нам не зачем гнать куда-то. Но еще более важно, как я считаю, я думаю, Роман мной согласен, э, это надежность автомобиля. Ну да. Ну вот мы проехали, получается... 20 тысяч. Не мы проехали, автомобиль из Москвы проехал 20 тысяч километров. И ту -ту -ту. никаких у нас к нему замечаний, нареканий нету абсолютно. Но при том, что он проехал такие реально как бы... Запад Африка, да, это, это не Европа и даже не Россия. Да, в России на порядок лучше дороги да. и условия эксплуатации. Потому что здесь, ну, конечно, вы просто не видите это все, потому что нам... Недосъемок, когда мы въезжаем в такие как бы, дороги, потому что они редко, резко начинаются. Просто там, ну, пипец. я не знаю. Но, ну, если вы не знаете, то когда мы продавали Мерс, у него не было подвески уже совсем. У него просели полностью, ну, стаканы выдавились. И у него все амортизаторы были мертвые уже. Были. Да, это, считайте, он проехал только от Германии до Ганы. Это примерно половина пути вот того, что проехал Дастер. Поэтому Мерс да, красавчик и Дастер красавчик. Не, безусловно, на Мерседесе более комфортно. Но мне было бы безумно жалко на Мерседесе ехать по Африке. Просто вы не представляете. Мы ехали... Каждый раз, когда едем, какая-нибудь плохая дорога начинается. То просто у меня сердце кровью обливается. И плачет Рома сидит. Да, мы едем там 5 км в час, все почки ямки объезжаем. Он каждый там ямкой скребет то крылом, то бампером, то каким нибудь нищим там шоркнет. Понятно, что мы тормозили Дастер, но тем не менее. Сейчас, кстати, дорога идеальная. Конечно. В Анголе, в целом, дороги неплохие. Но бывают участки такие, что они прямо очень нехорошие. Растут покрышки? Растут покрышки, да. Вот как они появляются. Лена, уже два часа жрать охота. Но хочешь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 Волючие. Нафига ты цветы у кактусов оборвал? Этот цветок, а, это это, не это цветок. цветок. это плод. Он называется... Плод. Кактус называется опунция. Он съедобный. Да ладно. Срезаем шкурку. Ты из меня вегетарианца решил сделать? Ну короче, вот тебя отрезал. Ой, почистил. А ее так сгрызть нельзя, как яблоко? Да-да, попробуй. Только там кошечки внутри, они ну, жестковатые. Подожди, стоим. Давай. Косточки не разгрызть. Косточки жесткие, да. Но она сама кисло-сладкая, такой привкус. Не могу понять, что она понимает, но съедобно, вполне. А, кстати, нам еще Маша, которая экспат, говорила, что э, очень много мин, и что нельзя сходить с дорог, потому что это реально там эхо войны. Недавно закончилось, карт минных полей нету. Рома увидел э, чела, идущего по дороге с велосипедом. Но пока мы за опунцией охотились. Да, и решил, что у него закончился бензин, а у нас есть в, в канистрах 30 литров. И решил дать ему немного бензина, чтобы тот спокойно сел и уехал. А то он может долго идти. Устал, что? Не хочет он? Стан Боится идти. у белых бензин брать? Думает, мы ему сейчас поразим его в три торга. Понятно. Газолина! Надо газолина! Вот! Вот так вот человек в 100 метрах от своей мечты, от своей цели. Сдался. Так что, ребята, не сдавайтесь. Даже когда кажется, что уже все, может быть, вы уже на самом финише. Газолина надо? Надо, да ты? А? Надо. надо. Надо. Нет? Не надо газолина? Бега. Газолина. Газолина? Да. Конечно, чувак. счет отказываться ему 2 литра хватит на 100 километров. А, Бля, нормально? Все, все. Вот так вот людям надо помогать тем более электродороге. Конечно.